На яму вон пока положите, я вот. Давай расскажем Когда Сашку маленький Давай Мы шли, я сашку его встречала И бык у нас был Он все прям бросался И мы с ним с Сашей в трапиву Я его встал сама в трапиву, я... И все вот Вот второй раз рассказали А Давай. то не снялось музыкалку мы ходили с ним мы Дороги там дачи, да, чими ведь не было, домов сейчас, ни света, ничего. Вот он ходил, учился на балалайке. Потом сказал, не пойду я больше на эти балалайки. все. Сами ходите Да, да сами ходить. Вот и два отходил, я не помню. Очень много грамот у него было со школы. А наверное, можно вам показать тоже. Вот, сколько тетрадок, дневников я все хранила, все вывезли тогда, помнишь? А я с переездом выкинулась, вот вообще да. все. Он у него очень а поменял, тогда да, вот, мне вот, же нехто было хранить. Да. Я часть к вам привезла маленькую, а вообще все дневники не выкинула, вообще все вот, выкинула. Да. У нас у меня лежит еще даже Азаров, письмо присылал нам родители. благодарственное. Спасибо вам за воспитание такого сына. Были эти от Азарова дневники вели Ага Ну вот он тоже участвовал, него самый лучший дневник был Поэтому, ну, по, по, как, вел аккуратно все. Он? Да дай, А приспал. сколько вы дневников заказывали? Десять, что он всех переписывал? наверное. Нет. Даже у меня это, благодарственная-то, еще одна эта грамота висела в зале Помнишь, за ремонт-то делали? А, армейские да. фотографии туда повесили, я убрала пумы. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы мне помогли, они а указывали. Вон, опять пыль, уже. Пусть кушает, если хочется. Да, мам, приятного ответила. Поломал, сломать, и туда жить А не надо на кусочки нарезать, нет? Надо, но мне лень. А те же потом ну, самому ну, тяжелее пыль. будет это все. Ну, когда машину будем заказывать, вот это вот все. Вот, лишнюю, не нет? Ну ты же опять все равно будешь, скорее всего.. У тебя же там щебенка с этим. А, ну так ты клишня дотянется, наверное, до сюда, да? Ты до чтобы ну, делай, как считаешь, нужно. Так, на бок. Помась пополам. Вот так. Узяющий спорит. Хороший проволок. Ага, обалденно. Тебе надо? Да. да. Можем еще раз пополам сможем? Ну вот. Мы не Представляете, теплица это строилась, строилась, да, сколько он ее тут натягивал. А вы за 15 минут ее все <связать> Да. Дерево не вырежу теперь, чтобы вы прошли. Гряд, Отсюда еще покидать едут. тебя туда? Да, да все все. Смотри, как красиво. Но, не тропля, не надо еще будет сделать. Сделай, раз надо будет. Кому надо будет? Мне, что ли? Саш, ты тоже ешь с огорода -то? Не сажайте, не буду есть. Ну как это, Саш? Все едут, пускай. Пускай. Надо баннер повесить, рекламу. Ютуб канала. <связываем> Пусть все подписываются. Да, да, да, да. точно, сзади. А ну, ты же что зыришь? Отвернись, смотри меня на ютубе. Че, ли? Я вам. На ютубе качество лучше, и ссылку. <связываем> <связываем> Мы только Так вот. И вот тут сверху. Будет поддувать наоборот. Может подвернуть и туда еще раз прибить? Вот сюда? Туда. Может сюда, вот так. И не отрезать. И не отрезать. Давай, я буду подворачивать? Да, вот подворачивать. Просто сказала мне пока. Рассказывайте, что вы. Я не хочу вот это все-таки накрывать. Вот Или эту гряду. Но мне надо много проволоки тогда, чтобы фиксировать. Да, она все равно Дерево будет раздуваться. У нас больше нету для теплых грядок. Нормального дерева. Дерево-то Нормально. много досок, но они все ужасные, из них ничего не сделать. Да, получается, есть только такой вариант. Сегодня вот я убрала всю листву под эту грядку одно дело сделано но вот тут перекапывать и слева от нее мне уже категорически не хочется просто не хочу можно на пол штучка прям совсем немножко но это максимум здесь у меня уже посажен редис кружочек вот этот полит получается сразу полосу я делать ну, не буду цельную такую же, как и эту. Но если бы здесь не было бы редиски, тогда бы я, наверное, так и сделала бы. Но она уже там есть. Под огурцы, где вот эти вот uh, у нас натянуты пробок с столбами, там вообще ничего перекапывать не нужно, потому что я ее прорыхлила, она очень мягкая, ее не надо с ней ничего делать даже. Но вы видели, я сама осилила вскопать всю эту полосу. Поэтому... Ну вот тут пока по мы, конечно, затоптали, как раз пока жгли. Тут чуть-чуть тяжелее. И вот этот вот пятачок, он тяжело копался. Но вполне реально. Там тоже ничего перекапывать не надо уже. А вот тут вот получается. Ну тут 3-4 метра, да, наверное, выходят. И здесь прям 2 метра. 2 на метр. Угу. Можно просто чуть-чуть ее прям бударажить, чтобы потом было удобно лунку сделать. И все. Но накрывать больше ничего не хочется. Возможно, я думаю, потом вот тут вот, то есть вот так вот раз полоску натянуть, черную, я сделала в два слоя, потому что он очень тонкий и все просвечивает. Соответственно, все равно не так же вырастет сорняки, если бы я бы не сделала бы в два слоя. Ну, это я так считаю. А, и вот здесь вторую полоску застелить. Тупо для того, чтобы тропинки были чистые. Что? Пощелкайся. Нет, говоришь в ту сторону, а не в камеру, как да. я обычно. Вот. И я думаю, в процессе, если я уже, допустим, высушу или в момент высадки овощей, я, наверное, сразу тогда их застелю и как-нибудь приспособлю к земле. Ну, то есть это, опять же, нужны проволоки. Я сегодня проволоки собирала... Точнее, три дня я собирал, вешал на грушу, Вы спили этот сучок, и я теперь не знаю, где вся пролова, которую я три дня собирал. Да бессмысленно, Ксюш, не будет это держаться. Один хороший порыв ветра, и все твои старания коту под хвост. Не надо париться, фигней заниматься. Так я, понимаешь, я не хочу летом потом ходить и полоть. Да так, и так, что ты думаешь, под ней не будет расти? Ты вот представляешь, насажаешь, насажаешь все это, а ветром дунет, у тебя все вместе с твоей рассадой выдует оттуда, выдерет. И пленку, и рассаду, и все вместе таким, как не обидно знаешь, будет. Я знаю, как люди делают. Тогда, если ты так говоришь, я знаю, не как люди делают. Я люди знаю, не в чистом как поле, вы наверное, делают. На то, когда я эти делать. Да нет, и делай, пожалуйста, нам жалко, что ли? По если я делаю, делай, значит так нужно, значит делай, это правильно. Экспериментируй. Поэтому мне, собственно, никто не помогает из-за того, что никто не верит в мои грядки. Получается рубрика эксперименты. Одна будет деревянная закрытая настилом вот этим какая-то штука называется. У меня там еще один эксперимент будет, сейчас расскажу. Второй эксперимент это будет просто Открыли. в земле открытая, но накрытая. Потом будет вот эта теплая грядка накрытая, да? Ну нет или да, ну, не знаю. Ну, курс... короче, и еще одна будет просто земля. Да. Три просто земля. Ну, я имею в виду три. 3... И при этом, получается, вот это у меня эксперимент с яичной шелухой. С крулупой, Именно для огурцов. Не знаю почему, просто так получилось. Это стечение обстоятельств. Это ближайшая грядка, когда выносишь скорлупу. А здесь, так как... В той стороне нашего огорода э, клубника не пошла, а я дома высадила земляну, землянику из семян. Она у меня выросла. Сюда я, соответственно, попробую посадить несколько кустиков. Пойдут, не пойдут. Посмотрим. Вот у меня еще один будет эксперимент. Соответственно, на этой грядке у меня, возможно, будет земляника с перцем, например. Я не могу. Ну, надо посмотреть, там можно дружить их рядышком сажать, не переопылиться, Вообще, там ничего вот этого вот все. Для клубники земляники можно сажать только лук чеснок Ну И а все. зачем перцы? У меня ну, хочется мне туда. <смех> Блин, все губы так засохли от ветра сегодняшнего. И, соответственно, в той стороне мне в любом случае нужно делать тоже высокую грядку. Почему высокую? Потому что. Там тоже очень много листвы, которую деть некуда. Но э, такая кислая почва... Ну, то есть, когда вот этот вот перегной, правильно? Кислая, становится кислая почва. Нет, кислая она становится именно от свежей мульчи вот этой. А. Ну, в общем, от перегной я она думаю, не окисляется сильно. Все поняли, да, какая там почва станет. В общем, там нужно в любом случае перекопать, потому что для перцев и баклажанов нужна вот такая вот почва. После перегноя, как бы, ну как это называется, после Удобренная, после, короче. После опалы листвы. У -у -у. Вот. И соответственно в той стороне мне нужно отдельно посадить острые перцы. Саша попросил острые перцы, чтобы летом законсервировать ему халопень своими руками. Да, но, к сожалению, сами холопешки мы не нашли. Мы немножко другие купили, но мы я купили думаю, суть будет перец. та же самая. Такой вот маленькие они такие бочоночками. Вот, и, соответственно, мне нужно его посадить отдельно от перцев, которые у меня будут расположены здесь, потому что могут переополиться пере... и будут либо все горькие, либо все сладкие. Не горькие, а острые вас острые. вечно поправляют. Горькая? Ну, неважно. Водка. Водка, а перец Воронеж. острый. Вот. Вот такие вот пироги. пироги. Но я вообще не знаю теперь, куда мне сажать морковку, потому что у меня была вот тут вот на первой грядке морковка со соколкой, но... Что-то у меня вроде тут у меня теперь смотрите, сколько освободили территории для огорода, и тем не менее я все равно не знаю, где мне сейчас сажать. Тут хоть все теперь засади, а все равно вот эту вот мысль, когда нужно придумать, что куда нужно посадить, у меня просто в голове там бум, потому что тут должен быть сарай, а мне тут вообще ничего нельзя сажать. Вот. Не сарай, а туалет. И, ребят, короче, наложили э, Вот здесь гору веток Наложили здесь гору дров И еще гору веток В общем, все это будет следующим э, Наш приезд В следующий наш приезд Все это будет утилизироваться И уже после этого начнем расчищать дальше Вон, наверное, тот угол хотим навести вот, порядок, да. да, и красоту здесь сначала, и уже как раз после того, как повесим ворота, начнем расчищать вот эту территорию. Поэтому, Но соответственно, скорее всего, когда приеду, приедем и в следующий раз, мы будем делать именно ворота, а не расчистку, потому что тогда придет заказ, доставка, ролики, У -у. первым делом будем делать ворота. Почему не сжигали? Потому что безумно сильный ветер. Ну, вы, наверное, вот сами просто слышите. Просто, ну, безопасно, поэтому оставили на следующий раз, но расчисткой занялись. Да. Вот. И сортир пришлось развернуть на 180, благо он у нас переворачиваемый, так скажем, так... Написали, Ветр мобильный <laughs> Ветро раздуваемый Нет, ветром его не сдуло, к счастью Потому что все, дорога оголилась Поле оголилось И, соответственно, пришлось разворачивать дверью наоборот А если делать дверь Ну, блин, надо туалет раза в три больше делать Иначе там будет камера вот пыток тут, вот, Да, ну, естественно, у нас вот здесь вот Будет потом нормальный уже уличный Постоянный туалет с унитазом Со всеми делами, не переживайте С душем летним и... И Мы надеемся, что это Там будет никак... в ближайшее время Очень сильно Очень-очень сильно, <с сильно не надеемся не знаю, не знаю. Если вы будете писать много комментариев Подписываться на канал Рекомендовать эти видео своим друзьям и знакомым И по спонсорским ссылочкам В закрепленном комментарии И в описании не забывать переходить Попросила все-таки Санька Скопать мне эту полосочку Okay. я тут оттеняюсь. <силит> вот эту я копала, и вот он мне теперь вот так скопает. До малина. Вот она. Санек говорит, что? Земля <силит> как пух. <силит> ага. Правда, с корнями? Это все переглядит. Со временем. Тут все будет у нас Уличный туалет, дровник, дорожки. Огорода здесь не будет. А где будет огород? Там трактором спашем. Вам какой трактор? Трактор Олег или трактор Александр? Алексения. Это так. Кобылка издавая, а не трактор. Так, извините, мне надо выключить камеру.